Украина в преддверии скорого запуска Северного потока-2 и опасений по поводу прекращения транспортировки российского газа через ее территорию находится в поисках новых источников для транзита. Похоже, такая альтернатива найдена, но Киев опасается козни со стороны Москвы. Глава компании «Нафтогаз» Юрий Ветренко подчеркнул, что украинская сторона собирается подать в суд на российский «Газпром», если последний откажется от сотрудничества в эксплуатации ГТС Украины для транспортировки голубого топлива из центральноазиатских месторождений. По-видимому, речь может идти об азербайджанском или туркменском газе. Для реализации этого проекта Киев должен получить разрешение от «Газпрома» на использование инфраструктуры российского концерна. И если такого разрешения не последует, украинская сторона обратится в Европейскую комиссию и суд. Речь идет о десятках миллиарда кубических метров. Только лишь газ из Центральной Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа, отметил Витренко в разговоре с журналистами Financial Times. Ранее руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Велт потребовал от России компенсаций за новый трубопровод по дну Балтики. По его мнению, функционирование СП-2 ударит по экономике и безопасности Украины.